И всем здарова, ребят, с вами я, Ванек, и мы с вами продолжаем проходить, играть, значит, знакомиться с игроюшкой под названием Sleeping Dog. Играть, продолжаем, короче, знакомиться, если что то будет непонятно, то я, пожалуй, продолжим с вами, ну, продолжим, продолжаем игру, ага, правый shift. Перед прыжком перед подъемом, чтобы выполнить чист паркур, так встретись с мином. Enter, принять. Enter. Эй, не, Этвей, мне нужна наша машина. Мне нет времени. Да блин, Эй, Этвей, мне нужна машина. Мне нет времени. I feel so nice. А вот тут вот, будет ли у него время или нет вообще, а? алтарь здоровья направо, алтарь здоровья в Нордпоинт. До повышения АСАС-3. На Т-3. До повышения уровня здоровья, что ли? Can I help you? Государство, пожалуйста. Лучший автомобиль ГКПБ, лучший транспорт безопознавательный знак, вот лучше вот этот автомобиль выбрать, Но только вы уж не особо на ней гоняете. Нужно будет не менять свою право видовую ориентацию, потому что у нас неправо, у нас обычно.. У нас правостороннее движение во всем городе. Во всей вселенной вообще. А тут левостороннее движение. Так, стоп, на эскейп. Так, та-та-та-та-та-так. Настроечки. Я не понял, как еще раскладку управления. Так, управление пешком. Так, та-та-та-та-та-так. -та тут, эм, так, контратак, бег паркур, прыжок. Контратака. Как, эм? Посадка в машину на... ПКМ на, э -э вот на ПКМ на правую кнопку мыши, на правую кнопку мыши, ребята, жать надо на. Так, идем, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, вот. Вот наш тачку. На ПКМ оказывается, я не знал. Ага. У нас право движение, а тут лево движение. Как-то понимаю, Как-то, блин, понимается, а? У нас в России вообще во всем мире право движение, а тут лево-сторонное движение. Ничего, переводится, получается, надо? Бна. Ага. Бна. Именно надо. Бна. Так, на ПКМ тут. Выйдем из машины и... Камон, камон! Ой, изнять, дорогой друг, отойдите. Блин. А не, это чё? А, блин, мне точно, мне уж во дворе тут надо зайти в этом во дворе. Чё, в этом дворе что ли, блин? Зайдем так, ну, сюда зашли. С вами хочешь поговорить, Мин? Идите к Мину. Предложи твой контакт, Все получаешь, все Нет, приятель, с поп-звездой общался с того времени, как ушёл с глаза, я понять не имею, как он сейчас это воспринял. Хочешь, я поговорю с ним? Да уж, собирался. Так что, заходи же на следующий груз, нигде не облажайся. Отправляйся к месту тусовки поп-звезды. Так. На, прав... на ПКМ, оказывается, садиться и выходить из машины. На правую кнопку мыши, ребята. Ля. А ты не знаешь, на ПКМ такая? Вы... Юрия! А я, может быть... Может, чё... Самый нужен чё... 5... Минус 5 урона в частной собственности. Ага, на ПКМ выходить же. А я и не знал. Реально, ребят, я... А я и не знал, что на ПКМ выходить. Я думаю, что на Shift, на... Пробел, на Space, ну... Эй, hey. hey. ты поп-звезда поблизости? What? А, такой симпатический собирался сделать с моим парнем. Ты поп-звезда? Yes. Кто спрашивает? Слушай, я работаю на улице, но мне, понима... мне работы на нашей территории. Я хочу где что все нормально, само собой я все устрою, но, Ну что, мне нужно заплатить заранее. Я упрощу тебе задачу: несколько торжков должны мне деньги, ребят, когда работали на меня, пока сами не подстарчивали все, должны были по, то, что они должны мне, и мы все уладим. Надеть должников. Так. Ну тут до, можно даже без машины, потому что это очень очень-очень рядом, ребят. Вот, вот, собственно, эти и торчи. Тут вообще такое. Что такое вы мне денег должны как бы так на Они у... бегают или уезжают я срочно бы реквизировал вот этот вот транспорт эм, но ну, ну, не могу Нет, они уезжают. Так, ребята, они уехали. Уезжают, ребятки. Эти торшки, они не убегают, они уезжают. Эшма на правый shift. Эжму на правый shift. Левой рукой причем. Они не убегают, они уезжают. Я, не, ну я по Тайвань, по Китаю, этому, по этому Китаю просто бегаем и все, знакомимся мы пока что с ним и все, с этой игрой даже под названием Sleeping Dogs. Ну просто не ней знакомимся и все. Знакомимся с этой страной, с ее нравами. Я эту машину реквизирую, хорошо? Блин, хотя я, стоп, не могу. не включу от неё. На правый шифт. На... А, ты ж, ну, на левый. На... Ой, извините, девушка, я вас не реквизирую ничем. А вы даже не запыхался, а? Ой, блин, Вей, не застревай, пожалуйста. Ты меня пугаешь, как бы, парень. хватит бежать убегай же от меня Харер торчок Фил ты хорош от меня убегай же торшков было задание все забери товару по звезды все о все избил торшка и все сейчас так сейчас посмотрим какой я а не ну этот парень сейчас будет просто говорить что ой он избил там парня того я знаю какие у людей на самом-то деле могут быть языки злые ой извиняюсь девушка Извиняюсь. Извиняюсь, девушка. Я сейчас иду. О, блин. можно поднять, было, что, тут кошелек. Был написан поднять кошелек. Все, Я даже без сумки справился с этим, блин, торчком. Ага. Вниз. Это вниз-то... Почему правый шифт обязательно зажимать надо? Почему не левый шифт, ну, к примеру? Ой, извиняюсь. Человек... Молодой чебурек. Человек молодой. Что? Это что за хер? Он в порядке, он из ребят Уинсена. Да? Да, да, похоже, сум Ой, и придется потрудиться. Кетамин. купить наркотики, HK-400. Все это. Фаншень. Лучше гамов. Деньги у тебя. Свои деньги у меня. Вот твой пакет. Скажи минус, что больше не связан с малолетами. Это коп. Сохраняй спокойствие. Эй, вы двое, пошли сюда. Пойдем. Стоп, вы арестованы. Оторвитесь от полиции. Так, на правый шифт, на правый шифт от полиции, ну все, ай, блин. Чрт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, ребят, извините, у меня было залипани клавиш, поэтому ну, 390 тысяч, ну, как бы, на дороге не валяются, поэтому продолжаем. Вы арестованы. Мне. На Enter. Начать с контрольной точки, потому что ну, мы с вами начали немножко не так копы спокойствие и выдвое пойдите сюда пойдем кстати вы нарисованы на правый shift я ну, блин ладно начать заново с контрольной точки на правый shift надо было нажать на правый shift на этот, этот копус спокойствие эй вы двое сюда пойдем кстати вы нарисованы А, блин, извиняюсь, ребятки. Ай. Это полиция. Будь спокойно. это полицейский департамент. Иди, иди сюда. Эй ты, сюда, парни. Это полиция, полиция, беги. Норджпоинт. Север этого города Гонконга, Версон, иди сюда. Мы вас задерживаем. Пишу. Это полиция. Остановить своим правосудия. Вот что они говорят. Остановить своим правосудие. Мы вас задерживаем. Я не вижу, где чё, где как идти, где как бежать. Это самое начало этой игры. Ой, блин, извиняюсь. Минус пять грубости добавил. Ой, извиняюсь. Извиняюсь. Чё, меня потеряли, короче, тут? Позвонить Тен, так. На, надо нам, надо нам, на. Так, где так, так. А, мы тут, а? Блин, нет. Позвонить Тен. На, так, на, на. Вверх. Контакты так. Тен позвонить. Инспектор Тен, что удался узнать. У меня доказательства, что посадить по звезду. Но я так. Узнай, где бывает, я пробую нарыть что-нибудь на него. Я сижу с тобой. Доставь, доставьте наркотики. получатель ли мин? А. Мин. Что? Мин хочет наркоту? На правый Shift. Жмем на правый. Извиняюсь, ребята, извините, вот реально, извините, ребят, меня, но мне нужно очень сильно на левую сторону сейчас перейти тут. Пока ничего тут. А, пока зеленый горит в нашу сторону, желтый и сейчас бы загорелся бы красный. Ну я, конечно же, как бы эта игра всем все, наверное, ее уже давно знают, что это Sleeping Dogs. Мороженое купить. Разогревай. Хорошо, сейчас. Вот тебе мороженое. Ешь. Ну и съел мороженку, я ч. Ай, я не знаю, как тут вообще ходить. У меня вообще в городе правостороннее движение. Да и вообще в стране во всей правостороннее движение. Доступ транспорту. Так, это простая, это простая, это обычная, это моя дорогая, это не та это не то это. А, у меня точно. Я же. Это ладно, вот пускай будет этот картер вели... Желаю вам приятного. Вести время. Так, стоп. Не, я выйду первым делом на. Пока разбираюсь, как тут выйти, вы можете... Нет, тап не нужен. У меня ж правостороннее движение в городе вообще во всей стране. Правосторонне движение, ребят. Они а левостороннее. Я привык справа ехать. Они а слева. Минус 15% этого полицейского рейтинга убийственного переезда, точнее. да я не. Так, так на надо назад. Извинюсь, ребятки, и позже продолжим эту миссию играть. Мы с вами у нас 390 тысяч 302. Это из местных единиц денег. И давайте всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих видеороликах по Sleeping Dogs. Пока, пока